Всем привет! Приветствую вас на своем канале! В этом видео я хотел бы рассказать о взаимосвязях в эскизе. Взаимосвязи позволяют существенно увеличить скорость работы и избавить эскиз от ненужных размерных цепей. Для того, чтобы использовать взаимосвязи между элементами, необходимо рисовать новый эскиз, добавить туда какие-либо отрезки, дуги, после чего выделить один или несколько элементов, и добавить необходимые взаимосвязи. Если мы выделяем один элемент. Мы можем добавить всего три взаимосвязи. Это горизонтальный, вертикальные и зафиксированный. Ну применительно к отрезкам. Если мы щелкнем горизонтальный. То у нас э, отрезок расположится вдоль оси Х. И станет зафиксированным кроме как э, длины. То есть расположение его уже будет фиксировано. Для того чтобы удалить эту взаимосвязь необходимо щелкнуть на этом отрезке и удалить значок взаимосвязь. Если мы щелкнем взаимосвязь вертикальную, то будет то же самое, только по оси Y. Если же мы добавим взаимосвязь зафиксированной, то она зафиксируется в таком положении. Однако длина будет изменяться, но его положение относительно осей останется таким, каким мы его и оставили. Если мы выделяем два и более отрезка, то у нас может быть гораздо больше взаимосвязи. Например, у нас есть взаимосвязь равенства. Когда у вас, допустим, в эскизе много-много каких-то элементов, ну, например, окружности, вы поставили Отверстия для крепежа, ни массив, там, ни зеркальное отображение для них не подходит, они все расположены в разных местах. Для того, чтобы не ставить размер на каждый там, из 10-20 из элементов, вы просто все их выделяете, ставите взаимосвязь равенства и на один из них ставите размер, например, 50. И все оставшиеся меняют размер на поставленный. Для того чтобы удалить это взаимосвязь, достаточно щелкнуть на значки равенства и нажать клавишу D и удалить ее теперь у нас окружности меняются сами по себе не завязаны с соседями. Для того, чтобы показать на практике работу взаимосвязи, я предлагаю вычерчить вот такую вот деталь. Деталь нетрудная. Имеет сопряжение окружности и дуг. Итак, начнем с нижней части детали. Это у нас расположенная. Итак, начнем с основания детали. Нижний диаметр Основание 90, верхний 40. Итак, начнем с основания детали Нижний диаметр 90, верхний диаметр 40. На виде спереди рисуем новый эскиз. Рисуем окружность. Ставим размер 90. Рисуем осевую линию. Рисуем вторую окружность, ставим в размер 40. Здесь можем поставить взаимосвязь горизонтальной. Теперь мы переносим осевую линию и у нас также перемещается наша верхняя окружность. Расстояние между окружностями 108 мм. И расстояние до осевой линии 40 мм. Так, отлично. Теперь э, берем дугу через три точки. И произвольно совершенно рисуем две дуги. Ставим радиусы 56 и 140 миллиметров. Здесь ставим радиус 56. А здесь радиус 140. После чего выбираем дугу и нижнюю окружность. И ставим взаимосвязь касательная. То же самое делаем с дугой и с верхней окружностью. И ставим ту же самую взаимосвязь. Здесь абсолютно то же самое повторяем. И как видите у нас эскиз полностью определен. Он весь черный. Для того чтобы удалить ненужные контура. Выбираем инструмент «Отсечь объекты». Щелкаем там, где это необходимо. И у нас получается вот такой вот замечательный контур, который вычерчен по этому эскизу. Теперь необходимо выдавить его. Давайте выдавим его на 20 мм. Отлично. Отлично. Но ну, теперь необходимо добавить э, две вот эти вот э, окружности сюда же и необходимо добавить два отверстия. Выбираем плоскость, рисуем здесь эски, ставим здесь диаметр 40, здесь 90 и выдавливаем пример еще на 30 мм. После чего здесь ставим размер 20 мм. А здесь размер 50. И с помощью вытянутого выреза мы можем вырезать на задное расстояние, например, насквозь. Либо, например, до поверхности. Выбираем поверхность и до нее у нас будет вытянутый вырез. Но здесь можно вырезать насквозь. Окей. И вот у нас получилась вот такая вот деталь с заданным сопряжением. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч.